Всем доброй ночи. Опять мы тут зажгли от рушан. Во-первых, потому что я люблю огонь. У нас <смех> древняя кровь. И наши предки уважали и почитали огонь. Были огнепоклонники. Наверное, поэтому огонь дает мне особую силу. И вдохновляет, усиливает меня. Часто я провожу для себя, если доходят руки ритуалы именно связанные с огнем, через огонь прошу силу, помощь, защиту. И вот сегодня хочу вам подарить такую защиту. Если вы возвращаетесь поздно ночью, если вас окружили враги, если вам пытаются причинить зло, и вы это чувствуете. Если есть на дороге опасности и вы переживаете, да и вообще, если у вас есть предчувствие нехорошего чего-то и над вами скопились темные тучи, проведите, э, точнее, начитайте этот заговор, потому что это заговор, а не ритуал, который очень силен и который мне лично много раз в жизни помогал. И я хочу вам подарить этот заговор. Я назвала Защитный щит Он очень сильный И очень быстро Опасность проходит стороной Ну Предположим у вас на работе Может быть какая-то проверка В наше сумасшедшее время Часто нужно начитывать Потому что кругом Один беспредел, который творится И мы не можем Точнее масса людей не может с этим ничего поделать Потому как другая часть людей покорно соглашается с этим всем. И поэтому следует начитать, дайте своим детям внукам и недавно я предупредила всех о том что о том что в мире, что в пространстве пахнет кровью, к сожалению мы уже услышали о некоторых страшных моментах, которые случились. В Америке, например, да, во время праздника, что сделали с детьми и сколько там пострадавших. Мы услышали о том, что случилось с пассажирами автобуса, которые ехали из Болгарии в Турцию, или из Турции в Болгарию, по-моему, да, и много чего. Вот буквально после выхода этого ролика на следующий день все это началось. Поэтому, друзья мои, в нашем опасном мире начитывайте себе эти защиты. Я расскажу один момент. Когда самолет летел э, через те страны, которые конфликтуют между собой, самолет, который должен был прибыть в Иерусалим, и он на время пропал с радаров, одним словом, целились в этот самолет, и он чудом спасся. И женщина мне написала, что она начитывала на сына материнскую защиту. И сын, который потом рассказал ей, сказал, что у нас была жуткая паника, потому что говорили, что целятся по самолету или, или целились, не попали один раз. Одним словом, им удалось спастись. И она меня благодарила, потому что сказала, что именно вот эта вот защита, которая начитана, это было чудо. Невозможно было просто этому самолету живым вернуться, но он вернулся. Поэтому просите, просите усилий всегда. Даже если у вас особых предчувствий нет, но мы знаем, в каком мире живем с вами. Просто начитайте, начитайте для себя, для детей всегда, когда куда-то уезжаете, когда, yeah. когда одни дома ночью, например, и у вас есть тревога, у вас есть внутренний какой-то страх. Начитайте, это очень помогает. И очень многие люди, вот невзирая на то, что мир в таком состоянии, в хаосе, многим людям это обошлось просто, скажем так, легким испугом. Потому что они просят у силы и получают эту защиту. Итак, шесть раз нужно начитывать этот защитный щит. И вы можете спокойно ехать идти с вами, ничего не случится. Можете спокойно на своей работе ждать. Тоже самую проверку, с вами ничего не случится. Итак, слова заговора следующие. «О духи древние, могучие и сильные! Окружите меня защитной броней! Встаньте впереди и за моей спиной! Оберегайте меня от лихих людей! У врагов копья сломаются! Кто пулю пустит, сам от пули погибнет! А до меня пуля не долетит!» То огонь скинет, то сам в огне сгорит, А меня огонь не тронет. Враги отступятся, звери стороной обойдут, Опасности меня не найдут. а авракалам, авракалам, Авракалам, гора каменная. Быть мне с этого часа неуязвимой, Для врага и зверя непобедимой, Ключ, замок, язык, заклинаю. Еще раз. О, духи древние, могучие и сильные, Окружите меня защитной броней,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 Защит много не бывает, особенно в нашем неспокойном мире. Мир всегда был неспокойный, и сейчас такой же. У каждого века были свои беды. У нас свои. Мы дети своего века. Ничего не поделаешь. Спокойно и уверенно идем вперед. И помните русскую поговорку «Бейся там, где стоишь». Никого не бойтесь. Ничего не бойтесь. Просто... Надейтесь на древние силы, и они увидят ваше уважение к ним и всегда будут рядом в трудную минуту. Всем удачи!